И всем привет, дорогие друзья, с вами по пожнему Дин, и вы на канале Мисс Динес, и мы сегодня будем продолжать играть в сборку Майнкрафт Холодное выживание. Мы остановились на том, то что на стриме мы добили. Мы добили. Мы добыли. Ж железо и ну вы можете видеть это вот Ж железо и еще в этом сундуке 12 слитков и еще мы добыли это ну не мы добыли а он добыл да Ш что ты покупаешь я понимаю, ты покупаешь пшеницу, а мы, а вы продаете понятно? И мне это не очень нравится сейчас вот этот вот гром. уже это? Вот. Надеюсь, торнадо пройдет мимо. Нет. Уф, она ушла, в принципе. Посмотрю-ка на миникарту. Эм. -э -э так. Кстати, смотрите. Что это, что это, что это? Похоже, это на деревню. Здесь есть деревня. О, да. Здесь есть деревня. Уф. Ну, что бы мне сюда... Я не могу перенести все это Д -д добро туда. Здесь столько белой шерсти. В принципе, это плохая идея, чтобы идти... Ну, неважно. В принципе, там лучше будет. Мы нашли деревню, ура! Так, акация. здесь нам не нужен, железо нужно. Земля не нужна, Серая шерсть понадобится, это не нужно. Дерево. Естественно, естественно. Это надо. Получи. Уголь. Надо. Это шесть нужно. Камень нужен. Топорик не нужен. Росник нужен. Нужно. Это нужно. Это тоже нужно. Вроде все взял. И, в принципе, можно отправляться. Мне больше ничего не надо. Конечно, плохая идея идти, не поев. И плохая идея... Вот, чёрт. О, нет. Кажись, начинается. Лучше пойти в шахту, сразу говорю. В шахте лучше пере переждать, потому что я взял все необходимые вещи. Потому что лучше переждать в шахте О! я слышу как оно приближается оно там видите вот но идет вот только вот только не к деревне если она пойдет если оно пойдет ко мне я не знаю. Я я не хочу, что ему нашел ко мне. И более, я здесь долго не смогу ждать. Мама, мама, мама, мама, мама, мама, мама, мама, мама, мама, мама, мама, мама, мама, мама, мама, мама, мама, мама, что мама, мама, мама, а, а... Что-то происходит. Что это? О, нет. Я, пожалуй, пережду все, все это дело тут. Вот пусть оно пройдет. Я, я не хочу, чтобы... Оно близко, оно очень близко. Вот блин, вот блин, блин, блин! Нет, нет, нет! Э, э, э, вот! Нет, нет, нет, нет! Я не хочу! Уйди! Пожалуйста! Уйди, уйди, уйди! Уйди, уйди, уйди, уйди! Слушай. Что там происходит? а, -а, -а, -а, -а. земля она начинает что там а, -а, -а нет, нет, нет, нет нет я пожалуй от надо переждать все это дело а так как а так как я не хочу ждать все это дело я пойду в шахту покопаю всякого добра и может даже сделаю переход. Ой, то есть... Кстати, если я... Да, я, вер... я верстак забыл. Как уже тупиться? Я забыл верстак. Ага, -а -а -а, что уж мне делать? Дерева дерево у меня особо запаса нету, поэтому надо экономить его. Если никто не не придет, я пожалуй, свечу это место. О, там Да um. Я забыла это что такое. Кажись тихо. Um. Надо бы проверить. Посмотрим вверх. Ой, я слышу... Страшное. Ёшкин кот. Все, О! пусти оно там. Значит, оно мне не грозит, да? Ёшкин кот. И оно прошло отсюда. Все разрушено. Весь мой дом, все Нету. Эй. Не ни стекол. Ничего. Только я. Дверь. А, а, а где вторая дверь? А, ты спишь, да? То есть не Как же это стрмно. Но пошел дальше. Надо переждать ночью. <свист> Что это было? Я дверь за заберу, ладно? И пойду, и это то, тоже заберу. Это понадобится. Это, это и этот, это тоже заберу. Ой. Забыл, это же мне не хватает места. Чем мне выкинуть? Чем мне выкинуть? Чем э -э -э мне выкинуть? Топор мне, мне не нужен. Так. Это тоже. Так. Куда мне идти? Так как ты сейчас разрушена, мне остается идти только, только сюда. Поэтому надо мне идти просто прямо, да? То есть, вот туда. И да. Ну ладно, пошли. Жалко, что это, эта деревня была уничтожена. Потому что часть жителей, наверное, умерли от торнадо. Так, у меня нет выбора, потому что мне некуда идти. И там ря рядом есть источник нефти. Скорее всего, я поселюсь там. Тем более... Я могу просто буду этот дом и жить там. Я просто гений. А это все зарастет когда-нибудь. Что это было только что? Что это только что? А не важно. Да, реально, оно, оно восстановилось. Кстати, мне легче. Только здесь ничего нету. Дом восстановлен полностью. Пр Прямо сейчас, основательно. Только... Тут нету дверей и стекол, что надо бы сделать, потому что жалко будете. Так, мои вещи. Наконец-то я могу сложить тут всякое барахло моё. Вот, я не знаю, я... Вот, вот когда я хотел уехать, я имею в виду переехать. Я так и думал, что я вернусь, потому что это такое место, где я бы обосновался. мне хочется здесь продолжать жить. И тут реально нужно. А где Верстак, кстати? Ты его куда-то дел? А, он, он, он был, он был, он был все время со мной. Так, что ж, дерево у меня есть, поэтому... Я с легкостью могу себе сделать, ну, то есть, то есть, не могу, си, не себе, а, конечно, нам, нам. Две замечательных двери. Так. А, оказывается, даже даже больше улучшилась. Раз и два. Идеально. Теперь мы можем тут жить. Смог они, они, они, они почти прозрачный что ж ты чем а ты торгуешь пшеницы точно 16 ну отдать товар без оплаты большой рост репутации продать товар оплаты не ваши рост репутации в принципе у меня ну, нету нет у тебя того что мне и стекло еще нужно Кровать, так как у нас общая, поэтому нам, нам, можно, нам можно спать именно тут. Так, а, а пока я поставлю на... на переплаку железа. И мне, мне нужно еще одна печка. Печь. Печь, ты мне нужна. и Срочно. Даже две. Одна сюда и одна сюда. Идеально. Сюда мы поставим еду. Подождите. Мне надо превратить акацию в дерево, чтобы оно просто больше. Так будет у меня. Так, одно вот сюда. Давай, готов га мне есть. Сырая свинина, соляная, сырая говядина. Сюда мы положим это. Так, идеально. Прикроем, пожалуй, дверь. Мне нужно... Мне не нужен песок, а песок там. Поэтому мне придется пойти... Да, мне, мне придется пойти сюда. мне, мне, мне, мне не лопаты, я просто идиот. Много, много мне не надо. С столько, думаю, будет хватит. Я пойду обратно. И зачем я вообще хотел уходить? Если все равно он, он все вос восстанавливает у нас. Человек. Теперь эти овечки будут гулять везде. Я сейчас пойду, пойду иду террор да <с> я свой я, я, я свой я свой ник не, не могу прочитать так все готовится здесь уже приготовилась тут тоже надо еще подложить я, я слишком мало положил. все где-то давайте две штучки сюда в принципе не, не надо уже сюда жить не дострелить давайте так Тоже заберем Ой. надо мне второй сундук так, так мы не можем не пушки я ничего не могу сюда брать тут кожа сырая баранина все есть тут, тут очень много шерсти зачем только шерсть сыр Кстати. так зачем мне саженец кадцы. Я не понимаю, зачем? Я могу, конечно, его посадить. Пусть пусть. Пусть здесь растет. Вот, все хм, Что нажмем железом? Так. И надо постепенно делать карьер мне установлен кое-какой мод боровая установка помпа мне обязательно понадобится не шлюз Может, другое где Хери. хрени амазная кирка нам нужна и зо. железная шестерня и с чего она делается Три железни шестерни. Она делается из. Железные каменной шестерны каменные. Деревянная, деревянная. Обычно палки. Пшу. Просто. Вообще просто. И это у нас палки. Ой, то есть не палки, а дерево. Пока что займемся крафтом. Нам понадобится очень много палок. Довольно очень много. Идеально. К кнопка. Нет, не, не мне, мне, мне нужна кнопка. ]なんですか? Да! -а -а -а. Итак. Стекло нам не помешает, конечно. Кстати. Еще надо по -по поставить на переплавку. Железо здесь. Спасибо. Еще насюда подложите, я пока спать пойду. Можно я посмотрю? Идеально. Мы спим в одной кровати. Это очень странно. Так. Стекло. Первое стекло готово, теперь второе. Больше нам, в принципе, не надо. Идеально. Все, мы восстановили все <смех> так торгует чем я денег я, я, я не хочу так, торговать спать может только ночь мы продаем так начнем не изделизумрут интересно это и точно так Ммм, по расчетам, если, по идее, мне надо, если не все делаются, из если... да, если они все делаются, по идее мне надо, опять таких шестерен, ладно, а то, а то я уже сделал, еще четыре, это будет просто, я, я, я, я, я так думаю. Раз, ой, два и три. Раз, два, три, так все. Теперь мне нужно говорить, стол. ну так как я его еще не добыл, надо мне идти в шахту железная шестерня. Это железная шестерня, она с каменной. Каменная, Пфф, это на просто. Сейчас, сейчас сделаем. Надо увидеть их тоже самое количество. Идеально. Каменная, каменная, каменная, каменная, идеально. Теперь, кстати, сколько у меня уже железа, так понимаю. Много, но я хочу сделать себе шлем, чтобы у меня был какой-то защита, не вот эта вот фигня. Или штаны. А сколько там шлем-то защита? Шлем, по-моему, защита меньше. Если я так. Если я правильно помню. Да, у шлема вроде реально защита меньше. Или нет? Так. Шлем плюс два броня. Плюс пять броня. Плюс два броня. Лучше сделаю это. Всего лишь. Немножко тоже. あ, а, и а. Идеально. Остальное заберу. Так, что ж. Вс, тип-тип, теперь я. Скажи, как ч там? Реально анимировалось? Реально это надевает все теперь я помп про <связываю> теперь более бронирован ну в бошку мне все равно все равно с может лететь но это не важно не особо не сражаюсь главное чтобы была броня так беру свой доски Теперь надо сделать... Что там? Ура! Даже не он точно делает из этого? Так. Карли. А. Ну, это логично, да. Так. Значит, нам понадобится тоже. Самое количество. А, подожди-ка. Как у меня там? У меня. Три. А, а, а, а почему это три? Они уже все делаются. А, неважно, короче. Эм... Пять. Еще нужно больше. Да. Конечно, я думаю, что будет меньше забот. И еще. И то же самое еще надо сделать вот так вот. Так в принципе мне хоть что-то есть для начала. Уф! Чем это сыр? Охуеть, съедобен? Что он дает? Регенерация. То есть если я сейчас упаду, то я восстановюсь жив. Я бы сейчас регенерировал. Она прошла. Я все равно восстановился. Это прикольно. К куда ты? Руби, руби дерево или что? Я сейчас под Не нужно. Как что-то как-то пр пр пролагиваешь ты? Смотрите. Он поставил. Ясно. Гнивайся в моих сундуках, пожалуйста. Почему, почему у меня 8? Кажется, я не рассчитал. Мда. Э, ну не важно, короче. Лишняя снялась. Нифига тихо, сыр. Сыр фета. Зачем я его съел? Эм Хотя, в принципе, я не, я не знаю, зачем мне это вот это вот? Вот это вот зачем? Зачем мне вот это вот зачем? Это мусор. И вот это вот гриб надо выкинуть. Мусор неприемлем. Мусор неприемлем в нашем доме с тобой, да? Поэтому выкидываем все это добро подальше, чтобы я это не видел. Не, чтобы хорошо было, если бы я создал дом, в принципе. Я так и сейчас сделаю. Побольше. Не, я буду со создавать не из этого. Я буду со со со создавать дом из дуба или из, или из А, хотя нет, лучше и лучше из березы. Э -э Опять торнадо что ли? Или что-то вроде этого? Неважно, мне это не мусор. Оф, топор, береза, давай, на, на, на. Лучше пойду в шахту, хотя ничем мне не будет, в принципе. бай я... бай Бо -бо -бо боюсь-то. Тем более если даже будет, я убегу. Как я услышу, что что что, -что надо появляется. Это такое? Мох? Впервые мы его играть, вижу мох. Это из чего? Джоссикрафт, ясно. Дождь, это то. Это, это вот точно не догру. Сейчас это, это, это, это, это дерево докопаю и выпаду в дом. О нет! Я лучше пошел домой. Ой, в шахту, шахту, в шахту. Быстро, быстро, быстро, быстро, быстро. А? -а, -а, -а! Опять? Смотрите, как быстро несет. Они летают, кажется. Йо-йо-йо-йо! А? Овечки, спасайтесь! Семечки, вот, идите. Да вот, вот, ко мне. Спасайтесь! Овечки! Ты тоже, давай! Эй, ты! Эй! Давайте, пошлите сюда! Все сюда, спасайтесь! Я вас спасу! Все, вроде как, как, вроде, вроде как прошло. Пошлите, проверим, что там. Вроде как прошло. Пошли. Я получше поспал, конечно. Я, я, я, я, с я с тобой. Можно? у у у Надеюсь, торнадо пройдет. И оно не прошло. Что это было? Особого такого ветра не было, поэтому... Я пойду лучше. Так. Выкинусь, надо... Это... Сейчас все Так. та а Особого я не слышу, поэтому... Жить можно. А, если забыл... Ку курица. Надо это пожарить. Стекло еще осталось. Может, когда-нибудь пока такая, мне это пригодится. Да. Мне нужны доски. Песок надо брать. Курица. Где она? курица. Вот, все. Можно это оставить. А пока надо бы... по еще подобывать. Кстати, мне надо скратить другой топор. Он, он, он уже почти сломан. У меня, у меня есть другой топор. У меня, мне нужна железа для нового топора. У меня все есть. Уф! Да, в принципе, можно на этом заканчивать. На этом довольно неприятном моменте, потому что я могу сейчас умереть тут, из-за торнадо. Воротина прошло. Если он дует, она тут она, значит, все нормально. О, слишком много. Э -э, ну что ж. Так. пора уже прощаться, потому что мы довольно уже долго тут сидим. Ну, то есть не сидим, а уже отбываемся. Слушай, итог серии в том, что я хотел переехать, но не переехал, подбывал дерево, даже в шахте не побыл. Но зато... Я исследовал местность. Ну, по идее, я сейчас исследовал местность, с жителями. Ну, в принципе, серия хорошая. Что ж. Подписывайтесь на канал, ставьте.. Это меня пугает. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Н нажимайте на колокольчик, чтобы вам приходили оповещения о, о новом ролике или стриме. А, с вами был Дин, и вы, на и вы были на канале Мистер Динес. А мы играли в Halo сборку Майнкрафта Холодное выживание». И всем пока!